Какое счастье на душе, какая просто благодать Нас мартовская погода удивляет Мне так легко, приятно мне Идем довольные гулять Весна нас в этот раз опять благословляет Утиным парком снова, не спеша по склону мы уже оттали практически дороги, Там впереди звеня сверкая, Бегут от радости ручьи, Лес просыпается весною понемногу, Я в сапогах порезиновых По луже небольшой пройду, А в луже сосны отражаются зеркально, Прошел же взгляд придирчивых, Мне наплевать на их тоску. Душа моя поет, и мне это приятно. Железную дорогу дальше Нам вскоре нужно перейти. Состав товарный мычит уверенно вперед. Успеть бы нам пройти пораньше, Но мы, конечно, не спешим. Мы ждем, когда уйдет состав за поворот, Состав прошел И я по шпалам Немного я пройду вперед Пощебню свои ноги Разомну Я по весне Шагаю даром А остальное все не в счет Роптать мне незачем На милую весну Бабушкина поселок Те же все дома Коттеджи по старому проулку ноги нас несут, наш путь недолог, оптимисты мы, как прежде, А вот и лиственниц аллея тут, как тут, шаги замедлив, по-простому, Идти до леса взгляд на все, Дубравы нехотя отходят от снего. Я для себя что-то открою Взгляд устремляется в дупло Дупло покинул кто-то из жильцов Гендрарий в тишине стоит От зим студеных оживает Пригнутые кусты и тонкие деревья Белка на дереве вдали С ветки на ветку убегает Такие у нее есть правила решения Давно я не был здесь Как год прошедший кан Деревья молодые За год подросли Активных облаков небес Как будто вату тянут За облаками тучи Серые пошли По лузам, по врагам Нас ноги вновь несут Там впереди Святое озеро Под толщей льда Повсюду расстекаясь, Везде ручьи бегут От счастья рады мы Как никогда Грустит святое озеро Под льда в унынии. И чайки прилетев На льду грустят Кричат как будто горе Разлива нет отныне Быть может криком Озеро от льда освободят И талых вод во врагах Дубок в них отражение Весенний март Прекрасен на наяву Белка там прячется в дубах К большому сожалению Ей наш приход Опять не по нутру. Какая сладость вешняя Бурлит в потоке теплого Весной самой надумано В природе Вся красотою здешняя Для марта благородного не говоря о нынешней погоде, песок топча неистого, обратно в путь до дома, промеж молоденьких мы сосенок идем, теплом душа пронизана, и не тревожит стома, и слава Богу, будет что потом, птиц, прилетевших пение, Застыв на миг, послушаем в чаще лесной. Таятся, где они, без сны прикосновения, Всю сладость мы откушаем, Все мысли отторгая в забытье.